Здравствуйте, меня зовут Голцевич Александр, я ведущий специалист отдела контекстной рекламы WebCom Group. Решили расширить охват на социальные сети? Нет ничего проще, 5-10 минут вашего времени и страхи останутся позади, а посетители поселятся на вашем сайте. Выбираем цель рекламной кампании. Помним, что в зависимости от выбранной цели система сама предоставит нам определенный функционал и рекламные форматы. После выбора цели следует указать наш объект рекламирования. Переходим к настройкам таргетинга. В нашем случае основным будет контекстный таргетинг и весь упор будет сделан на него. Не стоит использовать параллельно в рамках данной рекламной кампании таргетинги по сегментам, интересам, Таргетинг на группы и приложения социальных сетей, поскольку разные типы таргетингов будут работать по оператору «И». Переходим в раздел «Контекстный таргетинг». Вводим фразы, по которым мы бы хотели определять целевых для нас пользователей. Выбираем кнопку «Подобрать» и система показывает нам потенциально интересные для нас целевые запросы. Выбираем нужные для нас. Если у нас есть понимание о запросах, по которым мы бы не хотели показывать рекламу, вводим их в поле «Минус фразы». Далее указываем период показа рекламы для пользователя после ввода им поискового запроса. Максимальный период – 30 дней. Здесь стоит ориентироваться на срок принятия решения о покупке клиента. Нажимаем кнопку «Создать» и наш список создан. В этом случае реклама будет показываться пользователям с учетом ключевых слов в соответствии с учтенными геодемографическими характеристиками пользователей. Помним, что в списке следует учитывать ключи одной тематики и направленности, чтобы понимать, какие запросы работают лучше. После чего переходим к выбору и настройке рекламного формата. При создании формата в поле «Ссылка» не забываем указать UTM-метку. У таргета есть специальная метка, которая позволяет оценить, как работает тот или иной запрос в системе аналитики. Обязательно добавляем ее. И сохраняем рекламную кампанию. Как убедились, легко, просто, удобно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!